может справиться даже начинающая хозяйка так девочки на ну что я беру для запеканки это у меня свиной фарш я его только что перекрутила здесь наверное грамм 600 картофель а, в общем все продукты подбирайте из расчета той формы которая в которой вы будете запекать то есть ориентируйтесь по своей форме а, молоко ну, миллилитров сто, может немножечко больше. Я посмотрю, сколько возьмет на себя картошка. Одно сырое яйцо, соль, растительное масло для жарки, кусочек сливочного масла, майонез, он пойдет у нас для смазывания картофельной запеканки и придания ей красивого румяного цвета. Одна сырая луковичка, яйцо отварное. Это по желанию, конечно же. Оно пойдет у нас на украшение. Картофель я поставила, варится до готовности. Не забывайте еще с картофеля снимать вот эту пенку белую. Сейчас я ее сниму и посолю. Пока у меня картошечка варится, я сейчас вот мелко режу лук репчатый и буду его обжарить на растительном масле. Начал уже золотиться, вот он видно, что он такой прозрачный, красивый. Теперь выкладываю сюда фарш. И буду уже вместе с фаршем постоянно помешивая, обжаривать уже на сковороде. Сливочное масло уже погрело молоко. Молоко обязательно всегда грею на картофельное пюре. И толкую Молоко добавляю небольшими порциями. И ориентируясь по картошке, чтобы картофельная запеканка ни в коем случае не была жидкой, иначе она не будет держать форму, вот так добавляю по чуть-чуть и смотрю консистенцию густоты. И обязательно попробуйте на соль, так как вы слили жидкость, естественно, с картошки, и соли может не хватать, потому что добавили и масло сливочное, и яйцо. Так, ну вот картошка моя готова, она вот достаточно густая. Молока ушло в половину нормы от того, что я налила в стакан. Так что ориентируйтесь по картошечке и по сорту картофеля. Запекать буду в кулинарном кольце. Застелила бумага для выпечки. Низ и края смажу растительным маслом. Можно смазать сливочным. Можно запекать в любой жаропрочной ага. в посуде. Форме. Так, выкладываю сюда картофель. Так вот, картофель я выложила и равномерно его разровняла. Сейчас выкладываю сюда фарш. Так, ну вот, ровным слоем выкладываем фарш и верхним слоем сейчас у нас пойдет оставшийся картофель. Так, ну вот, сверху я сейчас смажу майонезом, можно смазать сметанкой. Есть э, сыр, можно потереть кусочек сыра, будет уже румяная корочка. И выложу туда яйца, которые я уже заранее порезала на дольки. Украсила вот дольками яйца, теперь сейчас также яйца немножечко прям вот смажу майонезом. Духовка у меня уже разогревается, мы отправляем в духовку в разогретую до 180-200 градусов, минут на 25, ну в общем, чтобы был красивый румяный цвет, вот эта корочка, она подзолотится. Потому что все ингредиенты готовы, фарш готов, картошечка готова. Нам остается, чтобы все схватилось, все подружилось там и была красивая румяная корочка. Так, все, девочки, отправляю в духовку. Остается только ждать. Видно, что в процессе запекания запеканка приподнимается, но когда она остынет, она обязательно Не ну, Уж такой красивый румяный цвет получается. Будьте внимательны, она горячая. Вот, ребятки, красивая. Так, ну вот запеканку я уже достала. Дам ей сейчас остыть. И покажу, как можно сделать украшение из огурчиков. <музыка> так, ну вот несколько заготовочек из огурчика я уже сделала. Можно сформировать при помощи него цветочек. Таким образом можно украсить любой салат. Или я сейчас запеканку картофельную украшу. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Так, вот Возьмем огурчик, разрежем его напополам, вот половинки И не доходя до края, аккуратненько, буквально по миллиметрику, надрезаем, делая такие ломтики тоненькие. Раз, два, и вот последний, третий. Теперь что делаем? Получилось как бы три вот таких ломтика. Сгибаем крайние лепесточки вовнутрь. Вот, девочки, видно, да? Вот так вот. Запеканка уже остыла, сейчас я ее буду вынимать. По краю формы пройду с ножом. Аккуратненько прокручивая ее. Так вот. Вот так. Вот, девочки. Можно переложить на блюдо. Сейчас я это сделаю. Переложила запеканку на тарелку. Сейчас вот украшу цветочками. В принципе, для повседневного ужина украшать э, не обязательно. да, А если вы ждете гостей, то желательно украсить. Я думаю, что это все оценят. Картофельная запеканка готова. Она получается невероятно и очень вкусно. С этим блюдом может справиться даже начинающая хозяйка. А если его украсть, я думаю, что такое блюдо оценят, конечно же, ваши гости. А я желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Заходите на кулинарный сайт steprecept.ru А также на наш канал Liza Home TV. Всем пока! Ну вот, девочки, я заранее перекрутила фарш, у меня это свинина, здесь кило 300 я добавила одну луковицу, 4 зубчика чеснока, яйцо, соль, ну, не полную столовую ложку и перец черный молотый по вкусу. Сейчас все перемешаю.